поставь тут. Вот так, поставь, ну куда меня только, вот так вот, ровно, не надо вот так, вот, все, точно, место мало было. А то маме, скажи, она лица там будет. Нет, нормально. Так, еще у нас время наступило уже к вечеру, все, я помылась, Фарида, Фарида не помылась. Помылась вечером. Сейчас девчонки моются. И мы чистим рыбу. У нас сегодня будут бюджетные котлеты из рыбки. Что Рыбка такое? называется путасу. Самая дешевая. Вы ее ели, наверное. Она очень на котлетах... О, сообразил один человек. Очень хорошо, что надо свет включить. Обычно я включала, но у меня сейчас, вон, руки, видите, сами. В рыбе. Сказала что-то я тупанула, на После бани мозги, мозги распарились когда-нибудь. Я хочу в баню. Я тоже хочу. Так, okay. э, путасу, она самая дешевая рыба, и можно любую рыбу взять, э, начистить на филейные... На филе? На филе ты сюда капнула. <laughs> Дай-ка мне это полотенце брызнула да. прям на себя а вот ага мам, давай я тебя буду пока косточки косточки ну я руками не буду это трогать ты не трогал там, да, ладно, я буду тебе так пока делать ну что? ну чтоб быстрее что быстрее -то? О, учи а, исчиси, то есть учи, учи. <связь> так Сейчас мы начистим рыбку, я давно, мы эту, мы эти котлеты давно не делали, Андрей будет делать, мы сейчас начистим, все подготовим, он будет жарить, крутить, крутить дети, наверное, как буду, да. Рыбу? Рыбные котлеты давно не делали? Давай, давай, я лучше. Конечно, ты лучше. Да. Я, я очень люблю крутить. вот эти рыбные котлеты, мне очень нравятся. Так, что надо папе, у папы спросить, нам, что надо туда? Кроме рыбы. Так, сухари, знаю, лук. яйца, картошку, лук. лук. И всё, вроде. И все. Все, все, все. Сегодня потеплело у нас, весна наступила. Можно гулять. Ой, ну хорошо. За хлебом ходили за рыбой масло, соль еще Нет? <свят> Нет. Нет. Нет. Нет. понятно, что масло, соль или сахар тупость ладно, это белый что ты руки взял, молочек кстати, у тебя по музыке да. нам делать, да? что там по музыке? А? там какой-то план нам делать а, пока, пока Дима занимается да так не разговаривай. Херня. На видео снимает мама. Вот это я снимаю. Да Чего? Да, разговариваешь. Зачем? Все, нет. ты видела девка. Девочка. Девочка, сразу такая девка. Девочка. Да, я это тоже закину. Нет. Мамке пофиг. Она все закидывает. Как говорит... Ничего не вырезаю, все, прямой человек я... Mm -hmm. Ч ⁇ сынок? Ч ⁇ Ты, сынок, ты... Ты, сынок. Ты, Ты, сынок. Ты, сынок. здесь... Тут, конечно, место выкидываешь. Бочки. Это вот... Вот это стяжки, вот это все пойдут курицам на еду, на клев. Пуфика кормить не буду этой рыбой. Не только рыба Он вообще рыбу не ел что ли. Блюет потом от рыбы. Уйдет сюда. Кстати, мне казалось, Два раза он так вот поел и... Два раза он да. я... Я терпеть. Я брезгую, блин. А, вкусно? И нафиг. Мама. Дура, что? Вот мы думали, что Меня это. Меня убирал кто? Папа убирал. Класс, это раз, Зим, да? А второй раз с папой не будет. Ну, я это. Да. Блин. А, блин. Че, ты Сама скрыла. Что ты? Школу хочешь, Давид? В Школу хочешь? Нет. Почему? Зачем? Классно же там. Я бы хотела. О, я бы тоже хотела. Говнота. Да, ну, а иди отсюда, говно-то сам. Нет, там офигенно. Нет. Почти часа сидеть на уроке. А а лучше за компом сидеть, что ли? На Никуда не уходите, с друзьями не встречаться. Это лучше, да? Yeah? <связываем> да. Иди мне, скажи, пускай Дарин... Покачай быстрее на коляске. Покачай! Покачай никто не будет. Быстрее, папа моет. Динарку Саминка моет. Мой рыбу сейчас. Папа. Бабушка качает. Семья большая, всем работать находится. Машка сегодня пограла. А Дима за компом, да, как обычно сидит? А нормально. А Уроки делает. что а а а баба сказала. Делает. Пока чай говорит. Так, выключи комп пока. А эти Нет, этот... пусть сидит, потом я... Нет, ожиду. этот выключи. Хм. Побежал даже. Нет? Это что, нормально, нет? Чисто? Да. Чисто? Да, Нас еще нет. картошку надо начислить, да. Вон Дима. Я сюда, наоборот, наоборот. Это у нас бюджетные котлетки, да? Картошка, гучок, и папа потом сухарики нет, яйцами, соль. И все. Девчонки помылись у меня и сидят в телефоне. С легким паром, девчонки. С легким паром, девчонки, говорю. Спасибо. Пошел работать. Не сиди себе не сможешь. Вот. И сюда складывай. Такой <клес> звук Да, будет потому что. Все хорошо помылись, да, Линара? Хорошо помылись? Хорошо помылись, Амина? Я пойду резинки делать, а потом засниму и покажу, какие котлетки получились у нас. Так что, друзья. Крути, да. крути, пальцы не только аккуратно. Не, да. не, не, Ты когда не, останавливай, ладно, когда пальцем так? Да. Молодец. Еще. Делай все. Ладно. Пошла я. Tight. Вот жарятся котлетки. Андрей жарит. Сейчас заодно перевернул. Вот они у нас. Такие Папа может, короче, прожаренные, большие, отмесил и наелся. Вот такой фарк сделали, картошка, лук, самая дешевая рыба, соль. Все, получились, сейчас поломаю, покажу вам. Вкуснюшки. Очень вкусные. М -м -м. Пробуйте. Я забирала, я отсюда. Ну все, друзья. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Зашла свой огород. Хочу показать чеснок. Смотрите, как он зашел. Все хорошо, везде. Пошел он у нас. Надо будет привезти а, навоза. Присет ташивать. Хотел... Дима у нас роллы готовят. Ну, че ты убегаешь-то? Ага. Я издалека же близко к тебе не подошла. Бабушка. Бабушка так держит. Дима. Вот Дима, вкусно делает, да? Вон, огурцы нашинковал, кашу Динара поела. Вкусный, да, сделал? Понравилось? Да. Огурцы то как жуешь? Огурцы-то можешь кушать-то? Пакет от накидал здесь. Дима, Я буду кушать. я уже Да. Кушай. Динара, что не ешь? А она же ела сейчас. Сейчас это пока что не трогать. Да и мама сфоткает или что там. Мама снимает. Так, Дима, у нас пробуем делать так сушат яйца. принесли а сегодня другая вон газу подготовил все это размазывает что-то делает короче поварит молодец сам захотел делать мама говорит сделать я говорю ну давай делай хочешь это же хорошо когда дети тебя кормят это кайф для меня Молодец не Да Огурцы а, ложит Сейчас колбаски туда накинет, накидает, да? Вместо курицы Вместо курицы, да Ну и что? Тоже хорошо? Вкусно? Хоть мне не надо делать ничего сегодня Геннарка угу. наелась? Водичку, Что? Водичку. Много? Угу. Ладно, убери, в, в пакет закинь а мама, Мне половинку отрезка ешь водичку, водичку или чай? Водичку. А где кружки-то? У тебя кружки там? Угу. Есть вода? Половинку ровно, ладно, ничего. Ты просто растерялся, мама на видео снимает. У тебя ты там сбоку-то не закрыл, Дим. Маленькая шоу. Сейчас отрежу половинку и буду кушать. А у тебя здесь все с морковкой, да? Смотрите, какая красота, вкусная, вкуснюшка наша, ой, вкусно пахнет, пахнет, да, угощайте, сынок, своим производством, теперь покушаем, вкусно, вкусно, вкусно,